Я, кстати, давно на БМПшке не играл. Четыре тура неплохих. Кстати, бля, сколько раз я это повторял, показывал. Видосики даже про БМПшку вроде показывал. Смотрите. Я понимаю еще модификация первая БМП, когда еще тур первого поколения. Вот здесь на эм, стволе, да, прикреплен. Есть он, да? Есть, да, окей. Эм, это ничего страшного. Но когда у тебя есть такая установка на башне, а у тебя вылетают шесть дымовых шашек, которые летят вот сюда вперед и через... И две штуки через птуртвы проходят Ну как бы реализмом сильно не пахнет Ладно бы они еще, знаешь, там вылетали И как бы падали, ударялись об него И падали когда сюда и обскатывались вниз И здесь я нибудь распылялись Но нет, они прям насквозь, через установку э, летят И вообще заебись Насквозь, прикиньте Насквозь, через установку пролетают домовые шашки И похуй вообще на всякие там законы физики Что можем сделать? Мы можем сделать так Взять чуды и поехать сюда и здесь челиков с туров нормально покекать. Либо же... Вот здесь давайте, Да, здесь с турами не хочу, потому что там везде заборы. Будет сложновато. Давайте так погоним. Здесь, там реально, вот здесь вот везде э, какая-то такая зона, где одни заборы, и я там не хочу находиться с, с моими кумулятивами, с моими турами. Это не имеет смысла. Лучше на открытой местности повоевать. Ой, сейчас акнемельку в пацаны. Как начну, блять, просто гиперактивничать, а? Давайте после этого боя можем уже сделать розыгрыш, да? Я в топ из списка. Слушать, блядь. Нихуя се. Сейчас сделаем суеты. Давайте, я дердку делаем. Я делаем. Кстати, тоже заборов до хватает, да? О, уже проебал. Момент. Пышка слева. Тачдаун, -у -у -у, пацаны. Тачдаун. Так, еще один. А, его взорвали, да? Ладно. Нормально мы их так в бочинку обоссали. Сейчас она немножко опять же. Я перебарщиваю с, нагло... с наглостью, да? Но я думаю, это может и купиться. Есть. Кого-то нашел уже. Стоп, стопэ. Стоп свидания так ну, нормально нормально неплохо неплохо о там типа, есть, подожди показалось не показалось видите смотрит вдаль там заборы бля, вот так от третьего лица смотришь нет заборов но это что не читы по вашему а тем более я играю не на таких прям плохих настройках. У меня вроде все нормально настроено на максимум почти. Ой, хорошо выстрел прошел, а? Ну, на суете такое, а? Слушай, ну, на четырех, блядь. На чили четырех забрал. А, это кстати, ломается, да? Окей, будем знать. Я думал, что они все-таки не ломаются. Я думаю, они из титана, знаете, есть некоторые тут э, такие вещи на этой. Ой, блядь, как я хорош, слушайте, а. Есть ве некоторые вещи на мапах, что они прям вообще не ломаются. Как будто из э, гиданиума прям сделанные. О, там у них перехватчик же есть какой-то. Пишутся. Фоя! Опа. Не, не перекинул. О, закинул. Бля, если чуть-чуть левее, я бы ему просто быка взорвал. <сёк> Стюка! Так, ну нормально я ему дал уже. Он уже немножко такой в охуях съеду, думает, шо, бля, уже оттуда прилетает. Бля, только не это дерьмо, а. Блядь, нормально же общались, пацаны. Че вы начинаете? Че вы начинаете? Нормально же общались. Опа, так, стоп, стоп, назад, назад, назад, назад. Смогу прострелять. Сияй, нахуй. Нет, как бы его объехать? Там наш тигр. Там Свердинанд Марк, Марк прикрывает, вроде. Ча, как кумулятивы? Нормально? Ты, блядь, налево, смотри, и шаг. Ой, дебила кусок, а. Оп. Оп. Оп. Блядь, как жестко, пацаны. Сколько? 9, не пояси. Так, ждем, пацаны. Что там по ядерке есть? Не, еще долго. пометили, так, чтобы выцеливать выцеливать Есть. Опа. Не пугайся, что там? Можем, погнем. Зря наш сейчас поехал, поехали на т убивать. Уф. Сука, не убил. Но, кстати, смотри, он, он разбился. Там-то 95-стоит где-то. А вот она прям Я поехал тогда с этой стороны. Ай, блядь, нихуя себе. у меня руку трехануло, видали, блядь, у меня аж это тур такой. Бррр. Так, блядь. И что теперь делать с этой жирной парью? О, стой, стой, стой, стой. Нет, нет, нет, нет. Так, пацаны. Да, реально что ли отлично да еще немножко осталось пацаны отлично хватает хватает чего, блять? И ядерка? У? Главное теперь долететь, Потому что шанс, что я долечу. Маловат. Не, я не успею просто, пацаны. Просто не успею. О! Время ждания. Что? Кого? Я думал, закончился бой у нас. Или? А, бля, что, я думал, бой закончился, что? Вот теперь я должен успеть. Открываем. Что, пацаны? Пятерка? <свист> Полетел, малыш! <свист> Батя, нахуй! Батя, блядь, на БМП-1! <свист> Все, ждем видосик на на канале. Изи геймплей просто. Ааа! Смакуем, пацаны, смакуем, смакуем. Ну, давай, смакуем дальше. Смакуем, смакуем. Да, да, да, да. Если бы я еще 95, трахнул, было вообще классно. Но и так нормально, и так заебись. Сюда, бля. Да, бля. Самое главное, пацаны, это тактика. Как ты в трусики пройдешь. бля. Реально, самое главное, как ты зайдешь. Типа, не то, что ты будешь ехать в лоб, пацанам, да? А ты именно... На БПшке нужно вот, вот так вот, где-то вот, ну, не совсем сбоку, да, и не совсем спереди, где-то вот между надо идти. Я думал, вот, вот, я посмотрел на вот это, пацаны, время ожидания ответа от сервера и стекло. Я думал, у нас бой закончился, я думал, у нас, не знаю, время закончилось, еще что-то такое. Я думал сначала, что, блядь, ну окей, это какая-то херня вообще, ладно, это пихуй. Кто там суеты хотел? Александр, получил? Суета на блядь. Ну, хорошо. Там, без респов, без смертей, пацаны, чисто вот шечка убила все, что двигалось. Если бы еще 95-ку забрал, было вообще прекрасно. И хорошо, что, знаете, что у нас э, челики, ну, то, что нашу точку сбили. Если нашу точку не сбили, то там, знаете, так, 50 на 50 было. Так, теперь у нас розыгрыш, да? Было, прикиньте, и ядерка, и розыгрыш. Что вообще за стрим? Я в вахуй сижу.